Привет! Сегодня мы смотрим тему, которую ты запрашиваешь. Интересен ли ты ей на данный момент времени? Эта тема подходит для новых контактов, для старых контактов. Для ваших конфликтов, контактов, для ваших, я не знаю, кто в разлуке, кто в игнории. В общем, все что угодно. Универсальный расклад. Кстати, он подходит и женщинам. А, можете перекладывать он или она, ну как бы местоимениями меня обменивать, да, ситуацию. Либо смотреть так, как оно есть. И так, и так работает. А, ссылочки для новых тем, для ваших комментов, для ваших если вы хотите, кстати, личный расклад, тоже туда можете обращаться. Ссылки в Инстаграм я добавила и ссылки в Телеграм будут под моим видео. Ну, в гармошке, понятно. Сегодня мы смотрим на магии наслаждений. Так. И на картах Минормана. Ну так, сейчас я сделаю, пожалуй, эти три варианта, да вариант Мне просят больше но ребят э, и так видео у нас большие получается э, я советую вам знаете что смотреть полностью все видео потому что вы не знаете какая-то часть информации может быть с одного варианта какая-то с другого потому что это онлайн расклад и здесь естественно не может быть стопроцентного попадания если вам нужен более точный детальный прогноз конечно это только личная консультация ну что ж давайте смотреть сейчас я выложу карты Интересен ли ты ей на данный момент времени? Вариант номер 1, вариант номер два, вариант номер три. Ну что ж, выбираем, смотрим. Очень часто меня спрашивают, почему, как работает эта система, да, вот как можно смотреть, вот какой из вариантов мой, да, вот как можно определить. Сразу говорю, это да, чисто интуитивное ощущение. То есть вы в какой-то момент, ну, как бы, можете закрыть глаза, расслабиться, либо взять какой-то напиток, который вас расслабляет. И погрузиться в это состояние, вот что здесь, где-то ваш коридор. И то состояние, которое вы почувствуете, это может быть что-то в вашем теле неосознанное, да, неосознанное движение, либо это может быть, быть даже цифра. Но в любом случае, это. Будет ваш какой-то лично ваш импульс, который только ваш, да? И вам захочется открыть какой-то из этих коридоров. Очень часто людям хочется смотреть несколько коридоров. Это тоже правильно, это тоже работает. Либо вы можете себя нигде не прочувствовать, да. Нигде не увидеть этот импульс. Но потом окажется, когда я читаю, трактую, вы поймете, что это ваш вариант. И такой вариант здесь тоже может быть. Но самое главное, для чего мы делаем здесь для вас для вас варианты, для того, чтобы вы развивали интуицию. Почему? Да Потому что без интуиции вы никогда не сможете ну, для вас, да, для вашей жизни совершить те или иные какие-то... Ну, как бы знаете вот принять то или иное решение если вы не будете ее слушать это самое важное что есть у вас это ваша интуиция это то что дает вам безошибочное определение вашего движения в том или ином направлении именно поэтому я делаю для вас эти варианты На самом деле по большому счету здесь достаточно одного варианта но так как еще раз повторюсь, есть желание вас развивать, то есть, пожалуйста, вы можете, уникальность этого всего для вас именно в том, что здесь я создаю для вас эти варианты. Хотя очень часто карты показывают одни и те же связки, но читаются они немного по-разному, да, потому что есть тот или иной подвариант. Ну что, я уже все, в принципе, сказала, думаю, все выбрали. Если вы не можете сейчас выбрать, вот вам этого времени недостаточно, пожалуйста, можете э, нажать на паузу, либо вернуться к началу этого видео и опять-таки полностью прочувствовать, что, какой вариант ваш. Да? Ну все, начиная с первого варианта. Интересно ли ты ездить? Четверка мечей. Здесь говорим сразу «застой». Это не значит, что здесь вообще не будет интереса, но пока явного интереса я здесь не, не вижу. Четверка мечей – это скорее апатия, безразличие, ощущение того, что, в принципе, отношения не нужны к да, загадыванному человеку. Да? То есть тот, на кого вы смотрите, сейчас человек находится либо другой энергии, где он не думает об отношениях. Он может, кстати, болеть, может состояние здоровья не позволять ему сейчас об этом вообще думать. Либо к вам настроен, ну так, нейтрально. Не, не могу сказать, что плохо, но нейтрально, да, нейтральная позиция. Давайте еще раскроем. Семерка мечей. Здесь я могу сказать, нет, здесь проблема в том, что была какая-то обида на вас, была какая-то ситуация. Остановка отношений. Отношения здесь были. Карта старшего аркана, смерть. Остановка по причине какой-то... Ну, даже, знаете, семерка мечей между вами говорит о том, именно на карте магии наслаждений, что здесь был раскол. Здесь была какая-то нервная ситуация которая привела к вашему не взаимодействию да? скажем так не хочу вас э, такая весна на улице прекрасная да, погода не хочется вас погружать в ваше прошлое которое вы сами знаете было не очень красиво по первому варианту да давайте так говорить здесь сейчас отношений нет то есть они останов, остановлены Но это позиция на данный момент времени Сейчас я специально на эти карты попрошу сказать Будете ли вы интересны загадываемому человеку в будущем Если вы приложите усилия к тому, чтобы эти отношения включить Так как они остановлены, да? Скажем так Карта Туз Мечей. Карта, показывающая, что здесь нужно а, совершить именно такой с мертвой точки, да, определенный какой-то импульс, импульс чувственный, импульс достаточно резкий, дерзкий, может быть, может быть, какой-то особенный, потому что здесь карта, знаете, на карте а, такие ролевые игры влюбленных в кровати. Возможно, вам нужно придумать какой-то сюжет, а, чего-то такого интересного для того, чтобы. Ну, вы каждый на своем уровне, если вы уже партнеры, которые давным-давно были в близости и друг друга хорошо знаете, придумать, чем поразить вашего партнера, чем его вдохновить, чем его повернуть к себе. да? Здесь вот такой момент указан. Давайте смотрим дальше. Четверка чаш. Четверка чаш в данном случае показывает ваше новое начинание. Я не могу сказать, что вы слишком нужны этой женщины, Скорее всего, она уже сомневается об этом. Паж Мечей, вы наблюдаете за загаданной особой. Я обращаюсь традиционно к мужской аудитории. Пока, хотя пока мне здесь не вышли сертификатор ни мужчины, ни женщины. Но я могу сказать, что женщина достаточно долгое время от вас закрывалась. Есть такой момент здесь в этом. То есть была какая-то совершена ситуация достаточно резкая и женщина закрылась возможно она уехала даже с того региона где вы находились то есть как-то покинула вашу зону да где вы могли как-то быстро повлиять на эту ситуацию здесь такой момент я просчитываю визуально да что что произошло но я могу сказать что а, вот эта ее нейтральность по отношению к вам, она показушная. На самом деле, по четверке чаш, а, я чувствую, что она бы, хотела бы этого рыцаря Жезлов, хотела бы вестника того, то есть рыцаря, почему рыцаря, хотела бы вести от вас, да, что вы, а, ну, как бы, как вам сказать, вы ее сердце, в принципе, место достаточно серьезное занимаете, но у нее есть достаточно много обиды, горечи и невысказанной какой-то для вас э, ситуации. Да, вот В четверке в чаш я это все сконцентрировано ощутила. То есть здесь, э, в принципе, отношения, которые не на интересе держались, а уже на чем-то серьезном, понимаете? Здесь более такое не стадия флирта. Да, карта отшельник, вот все то, что я сказала, карта отшельник и восьмерка мечей. Скорее всего, женщина сейчас в одиночестве проводит время, вынужденным, да, потому что она не хочет первое делать эти шаги. По восьмерке мечей я понимаю, что здесь были непростые ситуации, связанные с ну, таким, знаете, поведением, да, либо с женской стороны, либо с мужской стороны здесь была ревность, да, вот что-то такое. Здесь уход в себя, депрессия, вот что-то такое. Восьмерка жезлов. Здесь будет общение, будет общение с переписки. Скорее всего, начнется общение. Интересны ли вы в будущем Восьмерка пентаклей. Ну, я вижу, что вы будете выстраивать эти отношения. Женщина будет гордо отворачиваться, да, немножко так э, хвостиком как бы не сильно вилять, да, в вашу сторону. Но она захочет, чтобы вы, э, ну... Какие-то стены, стены, вот то, что вы выстроили, да, чтобы вы эти стены разрушили. Есть такой момент здесь, не сильно явный, но рыцарь Жезлов, в принципе, наоборот, говорит о том, что, ну, как бы, есть желание, чтобы мужчина проявился. Желание такое я здесь вижу. Давайте посмотрим на карты Фленорман. Вообще, насколько вы нужны, да, вот вы, допустим, появляетесь в жизни этого человека, Нужны ли вы? Интересны ли вы? Либо вы уже все там крест на вас поставили. Так. Карта Компас, да. Карта Компас говорит о том, что либо она для вас путеводная звезда, либо она хотела бы, чтобы вы нашли дорогу к ее сердцу. Давайте еще смотреть. Карта Рыбы. Ну что ж, двигайтесь в направлении чувств. Эта женщина о вас не забыла. Карта башни – это карта, в принципе, отшельник в системе Ленорман. Эта женщина сейчас одинока. Она, в принципе, ни, никого не хочет, никого не ищет. А, если вас пугает то, что у нее там кто-то другой уже появился. На самом деле она живет своими какими-то планами, своими желаниями. Интересуется ли она, кстати, вами? Давайте посмотрим в вашей жизни. Ну как? Да, интересуется. Карта мужчина выходит, удивительно, правда? И карта мосты. Она не просто интересуется, она считает, что вот вы, вы тут в карте собака, что вы как друг должны навести этот дружественный мост, да, и заново доказать ей свою верность. Здесь вот такой момент указан, карта Хленарман, и он достаточно красив в плане исполнения этой троицы, да, компасы ключи, компасы рыбы, да, то есть движение в сторону чувств мужчины для наводения мостов, так как этот мужчина когда-то по семерке мечей очень даже так сделал неправильный выбор. Может, может вы обидели женщину тем, что у вас были еще какие-то отношения? Возможно же такое, да? Для кого-то из вас проиграются молодые ребята или же рыцари постарше. Почему так говорю? Потому что рыцарь Жезлов, скорее всего, мужчина достаточно страстный и такой ведомый, да, на какие-то пульсации его внутреннего я, ну назовем их так, и скорее всего ваша женщина, ну, была не очень приятно удивлена тем, что она у вас там не единственная, да, скорее всего так, потому что каждая женщина, конечно, хочет себя ощущать а, то единственное и неповторимое, иметь только те отношения, в которых она может, а, ну не, бо не бояться, что ее как бы мужчина еще куда-то смотрит, да? скажем так. Здесь вот первый вариант был таковым. Ну что, если я полностью у вас считала и дала вам какие-то мудрые, какие-то ощущения того, что все реально и все, в принципе, неплохо, жду от вас комментов. Пишите, что куда чего и как у вас. Буду очень рада послушать и понять, насколько все было четко. Так, смотрим второй вариант. Что у нас здесь? Королева чаш. Здесь я вижу любовь. Любовь со стороны мужчины. К загадываемой женщине. И он с таким, знаете, с таким, не знаю даже, как сказать, трепетом нежностью спрашивает у высших сил, я ее люблю, я боюсь ей раскрыть свои чувства, возможно, даже так чувствую, ощущаю эту карту, а что она чувствует, стоит ли мне открываться ей, да, потому что мужчина здесь в таком упоении, он в наслаждении, возможно, в робости даже какой-то. Ну, в романтизме, да? Это очень романтичная карта магии наслаждений. Как ни странно, наоборот, император был. Мужчина хочет быть главным для этой женщины. Давай посмотрим, а что она думает о вас? Что вы думаете о ней? Карты показали сразу. А что она думает? Она бы хотела туза Пентакли. Тут с Пентаклей данный колодик говорит о том, что здесь влюбленные на высшем пике наслаждения друг другом. Это их близость, возможно, первая близость, либо там недавняя близость. Они пока друг друга не знают. Да? И это просто огромное упоение на всех уровнях, на уровнях мыслей, на уровне чувств, на уровне физической какой-то неимоверной эйфории. Да? Здесь химия любви происходит. Также эта карта говорит о том, в классическом понимании, что это новые отношения, либо отношения, которых еще не было, пусть они даже из прошлого. Это как бы, знаете, это как начало чего-то прекрасного, воплощенного уже в земной структуре. то есть То, что уже существует не на уровне вашего Планирование, а уже как бы вы хотели бы это сделать? Воплотить в жизнь, да? По Карта подвешенность старший аркан. Ну что, я могу сказать, что женщина часто у вас думает: здесь так, да? Интересен ли ты ей? Интересен. Более того, интересен. Я уже сказала, в каких планах интересен. Так, четверка чаш внутри, это с первого варианта. Да, она хотела бы. Хотела бы этого витка. Отношения. Возможно, у вас были отношения, но не любовные между вами, почему вы ходите четверка чаш. Скорее всего, вы друг друга знали в прошлом, но не признались этой женщине. Почему я и говорила в самом начале? И чувствую здесь какой-то нежный трепет, а мужчины... Именно человека, который пока, ну, ну, совсем не, не реализован в этом чувственном потенциале, да, четверка чаш у нас выходит. Да, король жезлов, совершенно верно. То, что я говорила, жезловость это страстность, порыв. Как знаете, в самом начале, когда человек, ну, ведом вот этим вот неизвестным, страстным, Возможно, пока не понимает Серьезность того, что происходит да, Это такой уровень вот Особенно в этой карте «Магии наслаждений» У меня было много видео, где я рассказывала об этой энергетике. Здесь мужчина изображен с таким лавровым витком и в, золотом, в таком золотом-желтом плаще, которым он прикрывает любимого человека. Он хочет заботиться, хочет какого-то, знаете, единения, что ли, единения с этим. В сочетании с тузом пентаклей я могу сказать, что женщина хочет вашего какого-то ну, глубокого, да, чего-то между вами. Что вы бы хотели? У вас есть некая доля страха, да, вот, что вы друг друга пока не знаете на этих уровнях, но желание проявиться огромное, что у вас, что у нее. Жезловость это и есть огромное желание, все-таки не просто интересен, здесь можно даже этот расклад на втором варианте перефразировать, насколько я желанен, да, здесь желание, желание здесь есть, огромность вашей стороны, с ее тоже. Сейчас вы король мечей. Либо здесь два подварианта будет. Либо есть у женщины какой-то мужчина, да, который вам, возможно, мешает. Либо здесь вы сейчас выступаете с позиции, что вы, ну, вы как бы знакомы, да, с этой королевой кубков, но вы для нее король мечей, человек, который, ну, просто вот это может быть рабочий момент, это может быть интеллектуальное общение, но вы не, не проявляетесь, да, вот здесь под варианты, здесь два короля вышло. Давайте посмотрим еще в будущее. Семерка мечей, да, видите, вот, в чем ваша семерка мечей? В том, что вы что-то замысливаете, но пока не озвучиваете. Есть у вас желание, желание что-либо сделать на данной почве, но есть какой-то момент, даже, может быть, не совсем открыто, но какой-то момент того, что семерка мечей не очень хорошая карта, в данном случае магия наслаждений. она говорит о том, что как бы, знаете, мужчина, мужчина как бы не открыто играет, да, вот какая-то есть эта секретность, которая граничит с обманом. Это не значит, что это уже происходит в вашей жизни, но возможно такое развитие ситуации, да, возможно. Почему? Потому что, скорее всего, у вас здесь есть соперники, я так вижу эту так вижу эту позицию здесь второго варианта здесь я сейчас хочу так как вышли такие карты, хочу спросить ваша женщина она обладает еще отношением или нет вот конкретный вопрос задать королева кубков видите выходит верховный суд это говорит о том здесь опять будет под, как бы под варианты первый под вариант это то что это бывшие отношения у вас то есть у вас был разрыв разрыв вы сейчас король мечей для этой женщины да она для вас осталась любимой женщиной, но вы сейчас далеки по семерке мечей вы ну, как бы между вами произошло э, нечто не очень красивое, не очень приятное, да? И вы бы хотели возобновить эти отношения, да, вот здесь видно такой амурчик, который как бы вещает о том, что вы все-таки семья, либо любовный союз, который хотел бы восстановить да, отношения, которые у вас были прерваны. Либо второй под вариант, что эта женщина все-таки находится еще в каких-то отношениях, но там она не чувствует себя желанной, не чувствует себя любимой, потому что рядом с ней король мечей. Здесь вот такой вариант тоже я вижу. Смотрите, кому что подходит. По первому подварианту это женщина-звезда, то есть она на расстоянии с вами, Яркая энергетика Карту звездой я уже много раз характеризовала в своих видео многочисленных Могу сказать, что это женщина, которая для вас ослепительно даже в ваших проявлениях В ваших воспоминаниях, в ваших мечтах, грезах Это женщина, которая вот ну, для вас... вот обладая такой незаурядностью, да, шармом и так далее. Четверка Пентаклей. Очень бы хотелось вам, собственно, этого взаимодействия. Здесь однозначно, я могу сказать, что не хватает вам друг друга. Есть такой момент, ну, как бы желание, с одной стороны. Каждый на своей территории находится, да, вот считываю эту карту. Каждый на своей территории думает о другом человеке, что-то представляет, вспоминает. А с другой стороны, есть тяга. Вот такой момент здесь, в этой четверке Пентаклей. Но есть также доля страхов от того, что эти отношения не оправдаются. Есть такой момент, очень ярко указанный на семерке мечей. Старший Марканьи Суд и Четверки пентаклей. У многих также отыграется, что если это был ваш прошлый союз, то эта любимая женщина, которая сейчас не с вами, она как бы ушла, ну как бы был этот раскол, потому что не было эмоционального между вами, прекрасного, какой-то момент времени вы друг друга не поняли именно в близостном плане было зажатие да вот кто-то из вас перестал ну не то что перестал любить нет перестала эмоционально другого человека понимать. Это очень важный момент, очень тонкий, деликатный момент. То есть в близостном плане не было, недо... ну, было недопонимание Здесь причина, как бы я показала, да, сейчас рассказала, почему произошло это для тех пар, которые были когда-то вместе. Ну а давайте спросим в следующей карте. Все-таки как этот интерес приведет к чему-то, так то, что вы интересны друг другу, это понятно. Приведет ли к чему-то хорошему? Тройка чаш, да. Сладостная энергия взаимодействия именно близостного. То есть вы очень сильно скучаете на самом деле. И возможно вы уже отбросили все свои неправильные да какие-то моменты у каждого свои. Смотрите, рыцарь пентаклей, Вы скачете, скачете навстречу в будущем и не хотите уже повторения ваших... Ну, так как она королева чаш. Ну, конечно же, вы, вы не сможете забыть, вы не сможете пройти мимо, вы не сможете заменить это какими-то, знаете какими-то планами, которые... Ну, как можно заменить чувство влюбленности? Здесь, понимаете, здесь ожидается новый порыв, новый виток. Туз пентаклей Для тех, для кого это новые отношения, ожидайте счастья. Почему именно счастье близостного плана? Тройка чаш, здесь вот именно в колоде магии наслаждений, это такая карта, которая говорит о ну Сумасшедшей Эйфории химического плана Между вами ну Она кстати и о тройственности Тоже конечно говорит Но мы не будем сегодня о грустном Хочу взять Все таки для этого второго варианта Еще карту Ленорман Посмотреть Интересно ли вы С чему приведет это взаимодействие Насколько это вообще нужно этому человеку, на которого мы смотрим? А смотрим мы, <coughs>, данный момент времени, да, и смотрим на ближайшее будущее. Давайте так зададим вопрос. Да, карта Лупа. Очень даже интересный. Ну такая скромная карта, здесь ничего такого. Карта Собаки. Женщина к вам относится как очень... Ну, знаете, вот собака это не просто друг, это такой очень близкий друг. На данный момент времени, да, мы спросили на данный. То есть вы можете не общаться, но она вас помнит, как о самом нежном. Возможно, здесь проигрываются отношения, которые пока не были раскрыты, да. Здесь просто какая-то дружба была, либо что-то еще. Карта Крест говорит о том, что Прекращены были отношения. А что в будущем? Карта Орхидеи. Любовный союз. Карта верности. Карта благородства. Очень классная карта. В сочетании с оборотом колоды и колодец, Могу сказать, глубокое что-то между вами будет. Не, то, не просто интересно, вы нравитесь. Карта Компас. Есть желание, чтобы вы двигались по этому компасу. Двигались куда? В сторону ваших чувств. Очень все четко, показал Ленорман. Вы интересны не просто так, не просто как энергия, как человек. Вы интересны как человек, который проявит эти чувства. В данном случае женщина пока не знает, какой вы. да Либо она помнит вас, если вы из прошлого, но она вас не знает. По настоящему пока для себя не раскрыла. Именно поэтому первая карта вышла карта лупа. Она интересуется вами. Вот здесь, как раз, именно эта карта в колоде Ленорман э, обозначает интерес. Вы вот действительно ей интересно Но по какой-то причине между вами сейчас этого всего нет. Карта мужчины. И карта кольцо. Смотрите, ну просто прекрасно. И карта мечты, исполнение мечты. Здесь показано, что не просто вы интересны. Во-первых, здесь видно, что мужчина очень сильно интересуется этой женщиной. Он бы хотел или мечтает, да. Он бы хотел, чтобы эта женщина приняла его предложение быть вместе. Да? В данном случае считаю с Настя, эти карты. А по поводу ее я могу сказать, она о вас думает. И пока не знает ваших планов, конечно, но она о вас мечтает, чтобы вы раскрылись в этих отношениях, понимаете, да? Вот такой здесь был второй вариант. Ну что ж, здесь не было каких-то грустинок, кроме семерки мечей. В принципе, вариант был очень позитивный, прекрасно. Давайте смотреть третий вариант. Ммм, пашчаш. Ну, здесь рьяная ревность присутствует. То ли со стороны мужчины, то ли со стороны женщины. Может быть, вы оба такие. Давайте раскрывать. Но то, что вами интересуется, это 100%. Почему? Потому что большое чувство собственничества. То есть, либо со стороны мужчины, который вот сейчас смотрит, что это мое, я не хочу это ни с кем делить, я не хочу это никому отдавать. Вот он сидит за столом, пишет письмо и рвет его в таком порыве, понимаете? Вот здесь вот такая энергетика проигрывается. Давайте посмотрим, раскроем это. Что здесь? Карта, башня! У вас все тут по причине ревности остановилось, в общем, жуткий ревностный план. Но посмотрите, две карты ревности на магии наслаждения, причем башня старший аркан, это очень сильная карта, мужчина страшный ревнивец, скорее всего здесь было два мужчины. И вы вдвоем боролись за одно и то же соперников у вас, в общем, тут. Скорее всего, женщина непростая, очень даже яркая и такая самобытная, потому что то ли вы такой ревнивый, но у вас такой характер. Не знаю, ну, в любом случае, это не есть хорошо, конечно, для отношений. Здесь показана только ревность и желание обладать этим человеком, круглосуточно, вот прям вот такое, понимаете, ощущение, что невозможно дышать без этого. Вот такой вот сильно большой захват энергетический да, от этих карт. Карта звезда. Ну, женщина очень яркая, да, то, что я говорил, проговаривал, возможно, очень популярная, пользуется огромным интересом у мужчин, поэтому такой ревностный, жуткий план. Сейчас она отдалилась от вас. Карта шут-дурак, она ушла. Ушла как-то внезапно. Вам даже показалось, что... Но это было очень глупо с ее стороны Возможно, она действительно сглупила Не обдумала чего-то Может быть, выбрала не вас Может быть, дело даже не в том Выбрала она, не выбрала Просто сглупила в какой-то ситуации Может быть, она неопытна в чем-то Сглупила и заставила вас ревновать Здесь вот такой момент Вы очень переживаете Молодой человек. не надо так переживать Давайте смотреть дальше А вы вообще сейчас, на данный момент Интересны этой звезде? Ну-ка Четверка жезлов, очень даже да. Причем, я могу сказать, на страстном уровне. Карты настолько показывают. У вас была идиллия. Может быть, у вас и не было близостного плана. Четверка мечей, да, две четверки. Какая-то, знаете, в этом есть... Четверка мечей – это апатия, депрессия, желание чтобы оно само как-то все двигалось, да? Четверка жезлов это именно магия наслаждения такой чувственный э сумасшедший физический такой вот карта удовольствия что ли. Вот она не получает давно этих эмоций без вас. Скорее всего, да? Вы ей интересны были тем, что с вами было хорошо, с вами было она с вами чувствовала себя этой самой звездой, понимаете? Возможно, поэтому возможно, поэтому у нее немножечко сейчас такой выпадает нейтральная позиция по отношению к прошлому, потому что, с одной стороны, она излится на вас, а с другой стороны, она вас желает. Вот здесь такой вариант, выколку. Восьмерка Жезловка, еще бы. Бесконечное желание быть вместе. Еще эта карта смс-сообщений, переписок. Либо вы восстановите это общение, либо оно у вас уже началось, и вы немножко ревнуете и думаете, интересно, она подыгрывает мне, или все-таки я ей нравлюсь. Возможно, поэтому смотрите этот расклад. Да, давайте посмотрим. Да, верховная жрица. Женщина непростая, женщина очень мудрая, женщина очень умная, женщина очень породистая, женщина очень таинственная. Ну, звезда, верховная жрица. Я теперь вас понимаю, вы хотите узнать. Вот она вся такая таинственная. А нужен ли я ей, да? Интересен ли я ей? Давайте еще спросим. Да, колесо фортуны, еще как. она к вам относится как к своему, знаете, удачному такому э, встречу с вами, знакомство с вами, либо взаимодействие с вами по четверке жезлов. Она считает, что это большая удача в том, что вы познакомились, встретились, столкнулись, там не знаю у кого какой уровень. Почему? Потому что она вас выделяет. Она вас выделяет как... Такого, вы знаете, мне повезло, что он есть. Да, что такой мужчина существует. Вот так я считываю здесь этот старший аркан. Старший аркан, ребят, всегда выпадает на ситуации, которые самые важные в данный момент времени, в вашем запросе на конкретный расклад, что это важно э, услышать. Да, вот сейчас колесо фортуны, она вас видит по колесо фортуны. То есть она считает, что с вами ей будет классно. Если человек так о вас думает, то вы не просто интересны, а она хотела бы, чтобы это колесо фортуны ей фортило, понимаете? Ей бы хотелось, чтобы рядом был такой человек. Да, королева чаш. Она бы хотела, чтобы вы всегда ее любили. Для вас она королева чаш. Человек, которого вы не можете забыть. Четверка пентаклей. Привет из того варианта. Очень ценны для нее. Но также я вижу, что вы без нее не можете. Вам очень хочется тактильных ощущений. Сейчас на карта вашего телесного такого взаимодействия, свидания, личностного, близостного плана. Да? То есть для вас это приоритете да, королевы чаш, вот что для вас желанно. Да? Вот это вот ваша встреча и вот то, что вам так дорого. Вы интересны однозначно. Давайте продублируем, собственно, третий вариант карта Милена Посмотрим, что они нам скажут на эту ситуацию. Интересно ли вы загаданный королевич Аш? Карта облаков. Скажем так, она от вас закрылась, напустила туман. Она, возможно, не показывает своих чувств. Карта дерева, смотрите, она не показывает чувств, но на самом деле она к вам относится как к самому родному существу, представляете, но она вам этого не показывает, вы этого не знаете, она, наверное, не хочет делиться с вами сокровенным. Возможно, она за время вашего, вашей башни, вашей разлуки, вашего раздора, вашего отдаления что-то поняла. Возможно, поняла, что она сглупила в какой-то ситуации. Либо вы сглупили причину этого, осознала, Ну что это была ревность, что, возможно, видите, карта кольцо, она была не права в каких-то ситуациях, либо вы слишком бурно реагировали. Очень много здесь, знаете, отразится, что так как выходят такие карты, отразится, что ваши отношения шли к браку, и вам помешала эта башня да, сблизиться. Вот, вот этот момент еще здесь указан. Давайте спросим, насколько она хотела бы взаимодействия с вами в будущем. Насколько она желает с вами увидеться. Карта лупа, как и в том варианте. Видите, она хотела бы. Карта Компас, Дороги. Хотела бы Дорогу, чтобы вы пришли и нашли. Нашли эту Звезду по Компасу. Да, вот, вот Звезда и Карта Компас. Понимаете, здесь все очень четко. Хотя системы разные. И что у вас в итоге может быть? Карта Клевер, Удача. Идите к своей удаче. И Карта Свидания. Свидание очень классное ну, успешное свидание вас ожидает, вы не просто интересны, вас желают, причем постоянно, карта-якорь. Знаете, есть такой момент в этом варианте, он какой-то очень необычный, потому что женщина скрытничает и вы. Ну вот у вас, понимаете, произошла эта башня по ревности, и вы как два, ну, Таких, знаете, существа гордых, которые, в принципе, друг дружку-то обожают на самом деле, но не предпринимают ничего, потому что каждый из них боится услышать слово «нет». На самом деле здесь слова «нет» не может быть, потому что и она звезда, и вы для нее любимый человек. Мы же посмотрели уже, поэтому смело дерзайте, не теряйте времени. Я думаю, сегодня эти варианты вас порадовали. Молодые люди, либо девушки. Жду от вас всего, как, как всегда, лайков, комментариев. Подпишитесь на канал. Добро пожаловать в нашу большую семью. И, пожалуйста, можете, у вас есть возможность такая, предлагайте ваши темы. Сегодняшняя тема звучала так. Очень позитивно, очень круто. Я желаю вам вот этого огромного кубка любви, наполненного до краев вашей нереальной, просто взрывоопасной страстью. Почему? Потому что это очень важно. Когда ваша жизнь наполнена не пуста, а наполнена друг другом, тогда она приобретает еще больше смысл. Всего вам доброго, очень люблю и желаю вам Счастливых выходных и будних, кстати, тоже, друг с другом. Пока!